Приветствую всех любителей видеоигр! Ну что, Петров нас подъебал в прошлой серии, так неплохо. Ну, что поделаешь, гнать, как бы... Ну, что поделаешь. Конечно, его смерть это было, блин, что-то обидное. Но, что поделаешь, придется как-то своими силами, естественно, тут разбираться. Так, наверное, с чего начну. Первое, что хотел сказать, и что почему-то не сказал в прошлой серии, забыл, наверное, это то, что, не в зависимости от того... Какая у меня стоит сложность, у меня стоит максимально на данный момент, потому что вы знаете, какая у меня сейчас версия. Записываю я, естественно, заранее, поэтому это, скорее всего, где-то четверг-пятница, плюс-минус. И я читаю комментарии, все это смотрю, все это интересуюсь. Естественно, уже у других ютуберов все вышло, но это не столь важно. Храз, я в термоцехе часом не кремируюсь нафиг? Нет. Внутри лабораторных стендов термоцеха происходят технологические процессы, требующие повышенных температур. Но в помещениях самого цеха температура вполне комфортна. Бля, я не собирался в термоцех идти, если честно. Помните, мы собирались там с этими растениями, пиздец, ну, это драться и убивать и все такое. Поэтому мы пойдем все-таки с растениями разбираться. Так вот, продолжу насчет того, что это максимальный уровень сложности. И, наверное, после пятницы, да, наверное, после пятницы уже буду идти в релизную версию. Потому что, ну, естественно, а очком до отдыха опять. Ни хрена себе, давайте сохранимся И, естественно, после релиза Буду сравнивать со всеми версиями Как она, что она и так далее и тому подобное А, ну вот они и растения, с которыми мы тут разбирались как раз А тут ящик Еще один минус Куда ты там встаешь, блять? Ты там даже не думаешь. смотрите, он дышит Он дышит! Он мертв, но дышит Вы там не, не это сами. Видите? Анимация дыхания. Ух ты! это все растения в его теле там живут. Не дают ему спокойно умереть. Так вот. Поэтому там плюс-минус, да, там после пятницы уже будем сравнивать вот эту версию и версию, которая вышла. Надеюсь, по крайней мере, на это. Ух ты, ящик, я уже и забыл про него. И посмотрим небольшие различия. Я, может быть, может быть, начну проходить и сначала. Чтобы понять, в чем разница. Личная Слышал, что они там в проращивании вырастили. Да говорят, то ли Венерина мухоловка, то ли борщевик огромный. Я так и не понял ничего. А никто не понял. Анализов... Мелкий генетический анализов... сбой анализов... и стало не растение, а чуть ли не хищная силы, тварь. они там из-за этого притащили целую цистерну ПА 400 Нет бы сразу зарубить на корню. Да играются они там. играются. Да, главное опрыскивать вовремя доигрались блять потому что вон они уже стоят ребятки ждут когда к ним подойду но там по-моему парочку да было ну-ка иди сюда а ага иди иди сюда давай давай давай давай айчо ладно я понял Вот так проще. Да? Оп ты ж, блядь. Я что-то зря э, слишком в себя поверил. А, да нет, не слишком. Очень даже неплохо я в себя поверил, я смотрю. Блин, что там пацанов так вычуплять? Вы тут Вы подверили, то открыли, блядь. Там пацанов сразу там понавалил. Давайте, давайте, пацаны, здесь как раз комфортно. Ой, не то нажал. Идут? Идут. Троечка прям вообще хорошо. Давайте, давайте, пацаны, подходим. Раз. Да, блядь, я же нажал Е, ты говно. Так, так, так, так, аптечка. Аптечка не пошла. Я же нажал Е, я же хотел их поднять в воздух. Ой, блин, я забыл видосик показать. Прикиньте, вот эта дурацкая привычка. Быстрее, быстрее, быстрее. Еще учитывая, какой сложности я играю. У, блядь. Извиняюсь, сейчас давайте я сейчас тоже умру быстренько. Вы хоть посмотрите на это дело. Блять, тут же еще такие сохранения вот не научу. очень удобные. Все, что я залутал, по-моему, все. Просто так. Так, стоп. На в а мне туда? Не, вот сюда. Сейчас, ладно, мы короче быстро с ними разберемся. Так, тут, по-моему, залутано, да. Даже не смей вставать, потом Так, потом идут часы. Я их включу чисто на задний фон, чтобы они там разговаривали, почему бы и нет, да? Блядь, ты чё, дурак, что ли, птичку большую использовать? Я в шоке, короче. Блядь, нихуя, он дикий. Ты чё, блядь? Совсем с ума сошёл? А, я понял, что делал не так. Дикий, блядь. Я в шоке. Ну-ка, воздух, блядь. Да-да-да. Так, падаем. Поклонение? Ты ч в стенке зажался? Ебать их там народу. Подъем. Где? Где, пацаны? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ти вы, Блять, тихие твари Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, пацаны. У вас тут. Блять, вот как он меня сейчас убил? Давайте посмотрим. Блядь, что ты их там прям совсем. Кислота, я понял. Жалко, иконки не было, как этот стреляет. Мышка есть? Мышки нет. Я бы... Ну, вот этой со... Самого злодея, который в меня стреляет, жалко нет. И знаете, что я заметил? Нет вот этих вот видеороликов, как пользоваться способностью. Я понял это только сейчас. Скорее всего, в релизке они есть. Я бы хотел на них посмотреть, блядь. А можно ли, кстати, да, попробовать посмотреть? Не, просто вдруг это реально есть, а я, блядь, взял все и пропустил. Так, переключиться на крафт. Блядь, а что, так можно было? Блять, а я-то выйти, зайти, нажать. А нельзя, да, ничего? Ух ты, хрена, у меня 45 желешек. Качаемся, конечно. Так, циркулярный магазин вашего оружия в ходе модернизации получает дополнительную энергетическую ячейку. Пока не очень... Ну, полимерный щит, понятно. Полимерная строя, понятно. Мне просто понравился телек... Чёрт, блять, 79, да, та Так, удар шокера наносит больше урона, позволяет оттолкнуть врага на определенное расстояние. Так, это у нас уже есть. Электромагнитный блок получает улучшение, позволяет уличность, даль дальность. Так, а что тут в конце? В второстепенный центр, попавший под удар цепной молот, получает доп. урон. Повторная атака еще сильнее заряжает электризованного противника, а также разрывает на части полимеризированных врагов с низким уровнем здоровья. Бля, вот эта вот цепная реакция мне нравится, поэтому качай. Стоп, а еще есть же фрост, который я тоже не... Опа. А, электригенная струя. Так, что у нас тут запрещенный прием? Момент вражеского лазерного удара нанесённую противником, не являющимся тяжеловесом. Ответная криогенная атака направляет в сторону цели по траектории её собственного луча. Нихуя. Узел повышения давления и дальность выброска криогенной струи может быть методизнен с целью увеличения дистанции. Крайняя мера. При отсутствии ресурса нейроперчатки, она начинает генерировать криогенный полимерный состав за счёт АТ, получаем из вашей кровяной массы, в результате чего вы можете продолжить использовать способность за счет своего здоровья. Так, ладно, давайте вот это прокачаем. Это нужно. Принудительная нулевом цель получает дополнительный урон при выходе из состояния. Огнетушитель распыление креп или криополимер, креп полимера нивелирует получаемый урон от огня. Это тоже круто, но шокер все-таки тоже поважнее. Давайте еще вот это прокачаем. Шокер я просто им пользуюсь часто. Он не в зависимости от того, сколько у меня энергии, позволяет им пользоваться. Да конечно. Блин, вот сейчас, если это опять затупок, вот этот вот за затупный момент, из-за того, что противники очень сложные, это очень будет печально для меня. Но я знаю, как с ними, в принципе, можно справиться. А куда это я в тех отдел пошел? Нам сюда, потом направо. Товарищ, Иду какими-то, блядь, путями, да. вообще в шоке. Блин, я там часы забыл. Часы надо взять, блядь. Они мне покойнедут. Ладно, мы их прослушивать не будем сейчас. Мы их уже слушали уже тысячи миллионов раз. Так, но ну мы точно знаем, что здесь за дверью пацаны стоят. Открыть я ее не могу. Они откроются автоматически. По сути, эти враги, значит, должны быть чуть попроще. Но, бля. Сначала давайте как поступим. Тело же я поднять не могу. Кстати, очень жаль. Я бы дал бы себе возможность поднимать тело. Иди сюда. Ага. Первый есть. Ну проще с каждым, блядь, по одному разбираться. Подождите, у меня же есть вот такая штука интересная. А, так способности. Так, он на цифру 3. Ага, я понял. Ты чё, блядь, Иди сюда, блядь. Давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Блядь, не попал. Блядь, а ты же пиявка. Стал. Пиявка, сейчас у меня электрический ток восстановится, блядь. Мы с тобой по-другому поговорим. Вот. Вот и поговорили. Не, ну так с противниками сражаться можно, блядь, так можно. Так, ладно, пусть играет. Так, цифра 3. Слышал, что они там в прорачивании Хочешь, ты пиявку. Пияв, сюда, ну, на. Или и Ты пияв. сюда иди. Я, так и не понял а никто не понял. я забываю я про оружие, блять. привык. Есть рукопашные. Надо стрелять рукопоезд, блядь. Надо Кстати, биться с рукопашной. Дверь открываются, я отхожу. Сейчас их сюда толпа, да, полезет? на корню. Так, Ты ну двойка это. точно уже бежит. Доиграются. Да, главное опрыскивать вовремя. Главное опрыскивать, блядь, вовремя. Сейчас они такие посмотрят на пацанов, которые мертвые. И, бля, куда. И, блядь, они сюда идут, по-моему. Блях, там четверо, пятеро. И того пять. Как я вообще-то у дальнего засекаю? Это тут интересный вопрос. А тут дверь не открылась случайно? Опа, вот это хорошо. Давайте, блядь, пацаны. Пока у меня есть энергия, я буду стрелять. Патрон кончился. Теперь у меня есть пистолет, ой, пистолет, топор, ну пошел нахуй, блять, слышь, ты пиявочный, так жизни мало, надо подкилиться, очень мало жизней, очень мало жизней, зато среднюю аптечку сразу прохуху, а где там пиявки-то эти, зато смотрите, что у меня есть, есть опять пистолет, слышь, ты пиявка, блять, иди сюда, ох ты ж, блять, нихуя себе больно, кислотой-то как хреначит, принял совсем, так, справа никто не идет, зато вот слева можно. Так, где-то он здесь. Ты чё, блядь? Я попадаю вообще? Нет, не попадаю ты становишься. Или попадаю, но он тупик. Не, попадаю, по-моему. Давай попадаю, то Потом он кончились. Так, надо, кстати, залутаться. Эх! Пьявку, блядь. Первый шаг, блядь. Не, ну как бы все честно, каждый разбирается своими методами. Уровень сложности сложный, значит, и уничтожение сложности все сложно. Быть это столько с них, все столько сыпет. Только аптечек надавали, глядя. Хотя их, наверное, тоже можно, да, тихонечко убивать. Это мое, по крайней мере, предположение. что еще поделаешь. Ебать, я напугался этого звука. Кто это? Тебя так колбасит. Нифига их потрошить можно так-то вообще. Вообще ну, за милость сделать. Это уже не живые люди. Это уже цветы. Так что не обращайте внимание, почему я проверяю, что можно отрезать. Так, руки точно, ну, короче, не все конечности, в принципе, режутся. Не, ну, как бы, чисто для профилактического интереса, вы знаете, что этим тоже можно отрубать руки, ноги и так далее. Как бы это вам чисто, ну, в профилактических целях пригоду. Я как бы не садистый, все такое, но показать должен. Так, отлично. Ну, и, в принципе, неплохо так даже исправились, я вам хочу сказать. Блять, они вот из-за того, что они цветы, или это из-за того, что баги и так далее наполовно, они продолжают двигаться, видите? Но из-за того, что я их победил, я их победил. Тут столько всего лутать надо. О, вентилятор, вентиль вентиль вентиль вентилятор, вентилятор, включить, нельзя надо Ну, открывай мне ящики, блин. О, здравствуйте, баг номер 2. Могу открыть ящики. экспериментальными образцами. Так, понятно. Чем дальше, тем больше проблем, да? Повторяю. О, Внимание давай. сотрудников, имеющих контакты с теплокромными ага. экспериментальными образцами. Ага. Немедленно обратитесь в медцентр. Я прокажу. Так, ну ладно, хотя бы что-то, да мы допритягиваем. Блин, эти ящики тоже, да, не зовут? А нет, лутать. Рюкзак полный. Как он может быть полон, если у меня даже аптечек, блядь, нет, хера. Да? Ой, что это такое? Водка! Стой! Стой, блядь! Фух, не выпил. Водку хотел выпить, представляете, блядь? Или выпил? Вроде нет. Вроде нет. Ладно, надеемся, что нет. Я хотел просто посмотреть на водку, блядь. Взял ее, почти выпил Так, а чем, я, чем я, я не понимаю, инвентарь переполз Типа Ладно, у меня 7 маленьких аптечек, 2 средние аптечки Блять, неужто средние аптечки так много места занимаем Ой, а я здесь еще не был, пох... Или нет, был, да, был Так, ладно, пойдем инвентарь скинем немножко Потому что он не бежать перестает автоматически сразу же Это, кстати, классно придумано Честно, я это прям, это прям плюсик так, от комната сохранения, да, да, сразу видно. Же так, давай, мне нужно оружие. Склад, разбор. Ä, разобрать. Что-то надо, это не переключаешь. Так, разобрать. Поехали. Сначала вот это все разбираем дело. делаем. О, наконец-то, кстати, сейчас топор смогу лучше, Представляете? Это радует. Чего у меня тут? Блять, у меня этих материалов просто живу. Короче, Со как создать создание? Допустим, я хочу лесу. Блять, оказывается, я пропустил рецепт лисы, представляете? Вы представляете? Рецепт ли топора лисы пропустил, блять. То есть все вот это вот так вот, вот так вот, короче. Бывает, бывает. Так, насадку. А я не могу, да? Не, не могу пока установить. О, энерджи бонус дает. Улучшить. Отлично, второй уровень. Хватает, хватает. Полимерный покр... Конечно, улучшаем. Так, что у нас тут? Отлично. Минус 10 урона по органике. Пофиг. Или плюс 10 урона. Ну ладно, зато у нас топор, в принципе, очень даже так хорошо прокачивает. Так, рукоятка. Прокачиваем пока можем. Так, дополнительный сокращает затрат времени на приведение мощного удара. Конечно. И вот это последний разочек, да? Вообще красота. Так, кассетник. Кассетник пока не можем поставить. Жаль. Зато уже такая, уже нормально прокачана. Уже с рукояточкой, со второй, с дополнительной лезвия. Очень прокачанного урона много. Так, пистолет. Пистолет тоже надо писать, что можно улучшить. Ствол, штатный ствол. Что ты нам увеличишь? Целая сосать. Оборудование, штатная ствола, платье, позволяет усилить силу тока разряда. Подожди. А вот это? Сокращает время, необходимое для генерации импульса. Увеличивает площади покрытия. Это все про импульс, понятно. урона понятно. То есть урона это нам не добавят, да? Жаль. А что у нас еще есть? ПМочка. Блин, хрена у него урона, нормально так. Вообще... Вообще, пистолет, я смотрю, урона так нормально. Емкость магазина двадцатка. Хотя, какая, какой там, какая там емкость магазина? Блин, интересно, много всего пропустил так-то вообще? Калаш. Я не могу, я не знаю, где рецепт найти. Жаль. Боеприпасы, кассетники вот эти. А, требуется рецепт. А, то есть я найду, блядь, рецепт. И их еще и создам. Прекрасно, так сохранится. А, я же забыл, рюкзак освободить. Я, ж, гаду, я вообще тут баба. делаю. Да-да-да, чудо-баба должна на банке. У нас есть водку, отложим. Пусть там кайфуют. Энергетика. О, энергетики тоже идите, отдыхайте. Блин, инвентарь это, конечно, отдельное искусство. Надеюсь, его нам дадут потом больше. Сколько килок? Четыре хилки нам хватит. Я с двумя-то справлялся. Блять. Ну как справлялся? Я тысячу раз умираю, а потом справляюсь. Это Тоже не очень большое дело, но все равно. Так, ну в принципе, на такой уровне сложности... Я пробовал менять на более простую. Короче, от нихуя не работает. Так, здесь мы были. Здесь мы были. Злутать, по-моему, здесь все... А, можно что-то еще злутать. Представляете? Эти шкафчики. О! О, пошло. Синтетический материал, биоматериалы, всякое, еще всякое. Да-да, да, да, да, да. И от Так, здесь еще. О, там полностью. вижу уже одного. Так, что у нас тут? Тут у нас пока все нормально. Нет капиталистической эксплуатации. Не пугало. Так, еще компьютер. Еще можно почитать, сейчас будет. Да, ведь Я ведь правильно <связывается> понимаю? Но все-таки вот эти сборы мне не очень нравятся. Лучше бы давали бы все-таки реально возможность там залазить, там открыть ящичек, взять из него и так далее и тому подобное. Так, Окс Демос. Пищевой полимер. Замнач комплекса Вавилов Везелла Тухин, отдел у -сортиров сортировки семян. Скажите, это вы автор этих строк в стенгазете? У полимерной технологии, безусловно, множество применений и свойств от программируемых систем до создавания прочнейших сплавов. Но одна сфера не затронута нашими исследователями совершенно. И совершенно зря. Пищевой полимер. Точнее, полимерный носитель питательных веществ. Представьте себе некий батончик или тюбик, если угодно, содержащий в себе ингентированные в полимерную структуру пищевые компоненты. Мы можем создавать идеально сбалансированную пищу, которая не портится даже вне холодильника. Способствует нормализации обмена веществ и много чего еще. Военные моряки, туристы и, конечно же, космонавты навсегда решат для себя не только вопрос питания, но и необходимость транспортировки продуктов в больших объемах. Если да, то срочно свяжитесь со мной, я кое-что хочу обсудить. Успех! Семейный фонд! А, семенной фон. Товарищи, довожу до вашего сведения, что наша с вами работа дала плоды, и это не фигуральное выражение. Эксперименты по проращиванию в лунном грунте в условиях, приближенных к гипотетическим лунным оранжереям, увенчались потрясающим успехом. К сожалению, ввиду важности и перспективности этой работы, мы пока не можем обнародовать ее результаты, даже среди непосредственных участников. Однако в скором времени вы все узнаете, какой вклад внесли в науку. Спасибо еще раз, товарищи, за ваш труд на благо будущего срочно засекретить все результаты по проращиванию семян в лунном грунте, все за исключением одного образцы уничтожить о том, что выросло семян в процессе, рассказать документировать запрещено присвоить единичным экземплярам статус красный 3 и в опломбированном полимерном контейнере перевести на объект SCP введение академии последствий, разработать правоподобную легенду о результатах для сотрудников Вероятно, нам придется очень крепко задуматься, что вообще мы знаем о нашем спутнике. У паньки, вот так вот, вот так вот. Кстати, можете на работников посмотреть, которые здесь работали. А, вот так вот хотели пищевой полимер, потом хотели вырастить, а потом оказалось, что эта тварь еще и вас убивает. А еще оказывается, что ее не уничтожили, блядь. Главное вовремя поливать, бла-бла-бла, и, короче, видите, она всех поубивала. Меня, кстати, немножко, знаете, что бесит? Тут вот есть так реально подрос Меня немножко бесит тот... тот факт, что это самое. Так, что я еще не сделал? Там ловушка для меня, да? Так, он за стеной. Меня немножко бесит тот факт, что тут прям все так мертвы. Блин. Ты что думал, я к тебе подойду, что ли? жестянка блядь. Кусающаяся. Завонят тебя. Да-да-да, я даже близко подходить не хочу. Ух ты! Ух ты, блядь! Вот это самоубийца! Ты ч встал-то, блядь? Он умер, но встал. Ладно, дайте, я ему голову отрублю. А, понятно. Его должно было на куски разорвать, но что-то пошло не так. Так, а все? Все. О, здесь все сгорело. Ой, здесь еще один стоит. Привет. Можно через окошко к тебе зайти? Смотрите, стоит, смотрит на меня, палит, блядь. Блядь, я не знаю, как я буду с ним сражаться, честно. Но он уже так на меня палит. Я уже думаю, что с ним будет не так просто, как кажется. Так, там еще парочку про... против... противников. На... Так, но ну он злодей, да? Пожалуйста, Хотя, нет, он за... вроде не кажется нам, вражд... Вражд... Не показывается нам враждебным. Блядь. Пиявка. Здорово. Мне просто надо энергию установить для пистолетика, понимаешь? Блин, это было просто. Хотя... Хотя это не должно было быть так просто. А, значит, к той штуке так просто не попасть. Я понял. Так, а здесь у нас кодовый замок. Блин. А, ну его взломать может. Хорошо. Фух. Отлично Мы еще и в другую сторону можем пойти У нас тут, видите, как бы Что это, блядь, такое? Блин Как красиво все это выглядит, если честно Мне так нравится Но врагов тут, блядь Полная жопа Так, я вообще не понимаю, в какую сторону мне лучше идти Блядь, явно в эту Блять, явно в эту. А вот он, походу, первый босс. Блять, пацаны, я в другую сторону хочу. Пустите меня в другую сторону. Черт, их в бесед. Сейчас суть нелегче. Обычно это безобидный геолог, да где физический ракет. Ебать. Зато да, проход сейчас. Чем она нас может атаковать, кроме столкновения? Затрудняюсь ответить.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 Это так, типа, его кровь вот так вот повылетала? Или это так цветы 7004, 550, проросли? Так, ладно. 907, 44, Блин, а как с тем роботом встретиться? 95, Мне просто 330, реально интересно было это самое. Пройти-то к нему можно как-нибудь? У меня тут ящик есть. Причем какой-то интересный. Братан, можно к тебе зайти как-нибудь? Я... А, вон там дверь вижу. Ну, куда я? Пойдем посмотрим. Ага, тут все закупорено. А, ну вообще никак. Ну все, значит, идем дальше, я понял. Блин, точно как вообще? Точно никак. Жаль. Мы не сдаемся. его разговаривать. Блин, он так смотрит. Мне так хочется к нему зайти. Блин, ну вот там вот я вижу же ящик. Вон он стоит. Вон он красавец. И нам не дают к нему зайти. Блин. Так, я понимаю, что можно через окно, все такое, но я это не очень, горю желанием сейчас не сохраниться. Ну, спасибо. Так, а у меня в инвентаре у шесть пока что аптечек, где сохранение мы запомнили. Так, лутать можно? Здесь нельзя. Дверь открыть можно? Сосать. Естественно. Зачем, блядь? Когда можно зайти через окно, блядь? Можно послушать, кстати, об этом месте, Зона да? Понятно иди сюда сюда иди сюда иди куда тебе лучше стрелять интерес уйди к папе, ну, иди к папе блядь. красавчик так кого мы еще будем стрелять там еще один ходит оп оп оп оп оп оп а вы что думали так просто ну это самое этот шар там где-то кайфует не, а вы думали, я что буду, это самое? Прикалываться ходить? Блин. Их просто может быть так много, что я отсюда просто и живым боя. никогда не уйду. Попал. Попал. Он за мной бежит. Не попал. Че он тут застрял-то, ну? Завис. Так, а еще в кого-нибудь пострелять можно? Чем раньше я кого нибудь постреляю, тем будет лучше в будущем. Ах, ты же, блядь, куда ты пошел? Блядь, пошел, потом попробуем. Ай, так не попаду. Ладно, спускаемся. И где она может быть? Это куда? Установка в удочеренном инсцентном размещена. Там сейчас, мысль где? Да-да-да, сейчас мы его дострелим, а потом ты продолжишь свою мысль. Продолжайте, пожалуйста, мысль. Так, что ты там предел? Установка выдачи минсентного пулимеру размещена на одной из этих. А, погоди. Бля, я там робота сагрил. И он мне уже не нравится. Я с ним еще не встречался. Я вообще не думаю, что пуля долетит, если честно. Ну что, давайте посмотрим. Ага. Так, ну он такой. Ух ты, блядь. Ну, выглядит он потолще. Он менее поворотлив, да, он прям реально менее поворотлив, но он реально толще, он реально толще. Так, тихо-тихо-тихо, его вообще победить можно? Надеюсь, что да, потому что не хотелось как-то с черным вовчиком его лупить его, блядь, полчаса. Блять, ты сдохнешь когда-нибудь вообще, алю. Ебать, еще и кислотой пуляется. Так, а можно тебя заморозить? Можно, блядь. На-на. Ты вообще умираешь, дядь? А электричество? Работает на тебе. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. По-моему он умирать не хочет. Блять, С той кислотой. -то. Да ладно, ты умирай. О, умер, отлично Так, из него как раз-таки нужные нам материалы Блин, ну он вообще а, жирный а, чем мы? Установка выдачи полимера размещена на одной из этих платформ Поищем Что? Извините, что я так перебиваю всякими сражениями вот эти важные Важные вот эти информации Так, и зато я пистолет, кстати, выставил На в голову Иди сюда, блин на в голову, на в голову, ну не, в голову, уже в туловище, бежит ко мне. Да четко он там будет показывать, Я вот так отстреляю. Есть возможность стрелять, стреляй. Не, мне там еще патроны на пистолет есть, но это уже там боссы и все такое. Где-то тут один запрятался, малыш. Хорошо, что их можно убивать на расстоянии. Это прям спасает меня, если честно. Сейчас будет сражение с боссами, я тебе гарантирую. Бля, тут надо допрыгнуть, да? Там какой-то где-то чучело. Бля! еще один. Иди сюда. Сюда иди. Надеюсь, мне сейчас хватит патронов его дострелять. Отлично. Так, там где-то еще один, он, блин, спрятался. А, он ходить не начал. Блин, и тут кто-то? Показано, что кто-то стоит. А, там этот робот, да? Да, походу там этот, не Вовчик. А как же вторник зовут-то, кстати? А я что-то забыл. Так, ладно, давайте-ка разгонимся, попробуем допрыгнуть. Или у нас ничего не получится. А, понятно. Я знаю, как у нас получится. Вот отсюда, да. Оп. Не сильно больно, но и не сильно слабо. Так, надо вот... Этого робота надо выманить. Почему? Потому что из него как раз таки реально полезные материалы падают. Так, ладно, я понял, он так просто не пойдет. Знаете, что хотел проверить? Чисто здесь эксперимент. Нет, не дают, я понял. Не дают. Так, ладно, сейчас пару аптечек, отлично. Поехали. Наверняка ее можно найти где-нибудь поблизости. Установку нашли. Теперь ищем сраную комнату. Робот куда-то делся? Где робот? Сюда идет тварь. Подъем, малыш. Еще разочек, не хочешь подъема строить? Еще разочек. А, все, кончились силы. Жаль. Жаль. Ты ч, жестянка, блядь? Ух ты уж, блядь, не себе, Вот это вот сейчас было неожиданно. Да, блять, кислота. Ой, чуть не попал по мне. Не, ну хотя бы с электричества они получают нормально так урона, поэтому надо их электричеством лупить все-таки. Но он такой нерасторопный, он мне так нравится с ним сражаться, что ты его стоишь, бьешь себе, и ладно. Как бы. И он рано или поздно сломается. Ты че, блядь? Опа. А, пока не могу, Да так уклоняемся на блядь. Ой, я очень вот высоко поднял. ай-яй-яй-яй чуть по мне не попал хорошо что еще от взрыва мне урон не прилетает <с> потому что это было бы вообще неприятно так он сказал что она скорее всего где-то рядышком я боюсь что она где-то где-то ни хрена не рядышком о часики чуть не пропустил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 Такими темпами, скоро вместо роболаборантов у вас будут гриболаборанты. <смех> Вы же умный, вот и придумайте что-нибудь. Вот не говорите, что запись остановилась только из-за того, что это сам. меня противник убил, который в текстург застрял. Так, ну, если так вот подраспланировать, то думаю, в пятницу это будет, наверное, скорее всего. 99,9% случаев, что это крайний... Вон она, вон она лежит. Я так предполагаю... кряк... Ой, кряк, блядь. Предполагаю, что это будет последний девовский ролик. А, нет, труп лежит. Так, mm -hmm. ладно, аптечек у нас от этого и так далее. Там всего более-менее понятно, сколько всего. Давайте... Нет, мы не будем тратить пушку. хотел того застрелить. Чего вот это такое? <связь> Ух ты ж, блядь. Попугало <связь> меня, если честно. Давайте еще разочек, его. Не? Ну, прикиньте, если это босс залагал, короче, я его сейчас могу спокойно убить. Потому что он, он показывает, что это что-то враждебное. Да не. Блять, напугала меня. Я ее что, реально сломал? Да нет. Так, на нее действует ток. А, я ее при... реально, походу, вырубил. Для ее... А, нет. Но ее можно вырубить, я понял. Судя по всему, эта штука должна здесь кататься. Так, давайте клан застрелим. Знаете, сейчас как раз таки проверим, насколько это противник. Потому что сейчас я вот это вот вырублю дело. Ага. Так, а теперь попробую вот эту штуку поударять Не Значит оно не считается как какое-либо существо Так, ну Здесь не просто так все вот это вот Вот эти вот купательные смеси здесь Второй выжил Потому что, скорее всего, это своего рода переход О, там еще выше, оказывается, можно залезть я тут туплю, хожу по низу, Так, Нам реально вон туда надо А я что-то затупил Пойдем к той стороны сразу Мы все на всех уже поубивали Надо было просто осмотреться чутка Точно всех убили? Ну я сейчас вот разгонюсь Сейчас будет прикольно, что если вот этого робота Которого я пинал, это все-таки реальный наш злодей Ну, злодей Мини-босс или босс Не в зависимости от важности Так, там много противников было, по крайней мере, показывало до этого Я же видел краску. А, это там красный. А, там эти вертушечки летают Ага, эта штука их выпускает Все, мы теперь знаем, что за что отвечает эта черная хрень так, топор. Блядь, я все потратил. Блин, вот эти вот полимерные вещания весьма, кстати, интересные. Не просто так здесь сохранение. Не просто так здесь что-то еще. Имя, средние патроны, аптечка. О, Бишь, понятно. Так, я никакие чертежи не нашел. <с> Паштет. Вот это бы найти. Было бы тоже неплохо. Так, улучшение. Топор. Лезвием полностью прокачали. Сокрушительный удар. Можно? Можно. Отлично. Отлично. Я столько всего налутал, что я, блядь, оказывается, все мог прокачать. Так, кассетик. Кассетик мы единственное не нашли. ПМочка. Поехали. А, да не, ПМка я пока тратить не буду. А, ну электро мы прокачали, правильно? Так, я прочитаю. Оборудование штатного ствола платиновыми контактами позволило усилить силу тока атакующего разряда. Полимерный конструкт генератора атакующего разряда полимерного колебатора контура значительно увеличивает скорострельность разрядника. И, естественно, нам не хватает, но усиливает интенсивность атакующего разряда, урон роботам увеличен. Эх, эх, эх, эх. Так, ну, судя по всему, сейчас что-то будет прям, прям жесткое. Прям, ух, бля. Так, и что сюда залез? Эта кнопка должна быть рабочая, стопудняк Но она почему-то не рабочая Но мы сохраним Блять, у меня еще рюкзак переполнен Чем? Скажите мне, пожалуйста, нет Ой, я не то выбрал Да, я не то выбрал Склад разбор Чего у меня? Электрическая кассия, Блять, Энергетик, а Нет, стоп-стоп-стоп-стоп, верни к мне обратно Разбор Ой-ой-ой Ой-ой-ой Отлично, я разбираю. давайте энергетика не разберу. Ладно, я разбираю, но я вышел. Доступ Прикольно. Доступ разрешен. Конечно, доступ разрешен. Так. Ладно, кассета досвидули. Энергетик досвидули. Маленькая досвидули. Ладно, энергетик, оставайся. А, ну то есть оружие я тоже должен, в принципе, выложить и использовать какой-то аддон. Нет, на всякий случай оставлю все, блин. Так, ну все, только с аптечками беда, конечно. Так, а куда мне? А что ты... Сказал, что она должна быть где-то рядом Но я ее где-то рядом Ни хрена не вижу Тут есть сохранение Я здесь побывал Где мне ее искать? Ладно, пойдем вернемся к ней Посмотрим Так Я думаю, она бы отображалась бы на полу. А, это дрон. Блядь, я уже подумал. Опа, кажется, нашел. Блять, кажется, и вправду нашел. Фуга залезть. Блять, кажется, и вправду нашел. Как тебя запустить или как на тебя залезть? Я предполагаю, что должна открыться была та комната. Кстати, вот тебе и халявное желе. Так, а как залезть? Водичка так, водичка сяк. Это водичка нам... А, ну, кстати, можно попробовать. Блин, а падать-то высоко так-то. Если я через эту штуку вот так вот полезу Вот так вот, вот так вот и туда упаду Попробуем Кто не рискует, тот не пьет Может быть, я какое-то новое прохождение нашел Блин, мне так нравится что они, ну, тут какие-то диалоги, пока ты плаваешь Остаточные чьи-то Нет, пизда Блядь, живой Блядь, живой живую. Но я пытался. Так, где я? Ладно, аптечку потратим только, чтобы... Так, а теперь объясните мне, как мне все-таки либо их запустить... Так, но ну я уже знаю, как, в принципе, вернуться обратно. Я знаю, что там дверь у нас есть. Но пульт не запускает ничего Может быть это бак очередной Что естественно бы не очень бы хотелось Но других логически Че, сейчас Сейчас звук у меня так напугал Если честно Других вариантов я не вижу Блять перезапускаться не очень хочется блядь. Ой мы это уже слышали Ну я сейчас все таки походу перезапущусь ну давай-давай-давай-давай, давай, вылази Ну пизда, бля Да-да, надо перезапуститься Все-таки Так, ну это момент с последнего сохранения Да Что-то кнопка еще не работает, тут меня напрягает А, ящик переполнен Блядь, Майор, я забыл, надо было сохраниться После того, как я все скинул Так, давайте-ка разберем немножко Да куда ты лезешь? Так, энергетик тоже парочку разберем и еще парочку хилок. Ага, ага. А можно как-нибудь быстро это вот перекладывать? Нет, только так. Не очень-то и хотелось. Блин, надо будет, кстати, еще потом воспользоваться этой кассетой. Так, маленькая-маленькая-маленькая, средняя, энергетик. Блять, у нас место вообще копье осталось. Что поделаешь? Если что, я за ним прийти смогу. Энергетик где-то Блин, может пока что ПМ выложить Хотя, блядь, хер знает, когда она мне еще пригодится Так, а почему это... дверь... А, эта дверь понятно, почему не работает Так Давайте думать Сейчас сохранимся Только а музыка Блядь, а почему тут эпичная какая-то играет? А стоит отойти, уже не эпично. Вот Да, это, конечно, все круто. Блядь, ладно, давайте попробуем здесь упасть. Только главное это сделать аккуратно. Ага, отлично. Тихо, тихо, тихо, тихо. А, блять, Они, блядь. Там что-то подсвечивалось в любом случае. Ага. Блять, Ладно, хоть в воду. Бля. Да ёб твою мать Под водой тоже ничего нет Здесь вроде тоже ничего нет Пойти в машину чтобы поискать Блин, да вроде нигде ничего нет Я думаю, она подсветилась бы, да хоть как-нибудь, да хоть чуть-чуть. Не, ну, если логически так буду рассуждать. Давайте, ладно, под ней посмотрим. Может быть, я настолько слеп, что я просто под ней не заметил. Так, ну это кусочки от роботов. Это все ладно, это все не то. Этот робот, ладно. Так, тут ничего нет. Эту катушку запустить нельзя. Так, уйдем-ка напал небольшую, небольшую, его надо найти. Um, что хочу сказать Что хочу сказать um, Решил я, значит, прогуляться Нашел вот это местечко Очень интересно Подумал, что что-то не так у меня Короче, полез я в гайды искать Потому что я там нихрена не нашел Начал бегать по кругу, вокруг да около Не понял, что у меня не так А тут, оказывается, должен быть красный сундук Представляете? И Вот тут Вот она еще одна разница блядь, Между, естественно, Релизной версии и моей версии. Это уже вот стопроцентная разница. Так, ладно, пойдем дальше искать что-нибудь. Так, я что-то нашел. Такая колба подойдет. Во, Солнце по форме диаметру, да. Отлично, добудьте капсулу. Блять, как я ее не увидел. Я же вот так вот использовал сейчас. И она такая красненьким, блядь, загорелась. О, Еще... О. отлично. О, живой даже. Давайте послушаем. Еще один. Здесь был кто-то до меня? Угу. Mm -hmm. Видите, он тело лежит неподалеку. Это Алексей Иванович, техник. Мы с ним Где, как нас убили. Довольно неплохо болтали. Только он минут 20 как потух. Пару каких-то реплик бросил, а там уж не их была какая-то. Что значит потух? Что значит потух? Ну закончился. Не знаю, как сказать. Я, Я думаю, это из-за вакцинации такое. Кто? Спокойненько болтать. Осталочная активность Монгер. Иначе как объяснить? А кто-то еще был? Оглянитесь, тот лоб погибший. Не все разговаривают, но... Он Виктор Степанович, пацан. Солочек, как упокоился. Товарищ он Полумбеков утром замолчал. Жалко, молодой. Все потухли. Я вот пока держусь. Охренеть, он так это... Ну, тут это так говорит, вот, вот, вот остаточная Ибо, это вот остаточное мысль. не удивляет? Ну, Как ты не удивляет? Удивляет, но это очень занятно Вы вот, кстати, если выживете, Не забудьте об этом сообщить Хоть что-то полезное из этого ужаса Наука-то должна вынести, а? Ну да, Ебать, и не вынести Правдами и неправдами, верно? Ну уж, не любой ценой Если вы намекаете на мою излишнюю вовлеченность Ну, если уж возможность представится. Блин, счастливо Ага, счастливо а Он нам не скажет, да, там пока, типа, и все такое Жаль Жаль Но это достаточно важная Важная, скажем так, информация своего рода Пригодится, как минимум Надеюсь, мне не... А, мне сюда ее надо вставить Подождите, а ну, мне... Я думал, мне ее принести надо Или я ее сейчас вставлю Она заправится Короче, блядь, видите, какие минусы мы уже встречаем Оказывается, я не я проебываю чертежи, блядь И а чертежи проебывали меня Потому что вот так вот Надо будет сюда вернуться, короче, за чертежом После оригинальной версии, естественно. К полу Запущен процесс синтеза люминесцентного полимера. Для дополнения осталось 35 дней. 35? Отлично. Я тогда позже садил. Процесс синтеза можно ускорить. Это радует. Как именно? Гигантские миксеры, осуществляющие перемешивание исходного полимера в резервуарах, насыщают вещество анаэробными бактериями. Да. Этот процесс происходит с заданной скоростью. Если скорость возрастет, процесс ускорится. Где пульт управления? Он там. Блядь. Нет. В а нормальных чего? условиях скорость процесса не варьируется, но удар шока способен подать на их электромоторы повышенное напряжение. Осталось найти эти электромоторы. Да, я нашел, только как туда залезть, блять. А чё? Увеличить нагрузку? Чего это мне надо? Как? Подождите, чисто чист, чист попробую. Сосать. Попробовал, блядь. Так, подождите, а может, с пистолет надо выстрелить? Блядь, выстрелил. Блядь, мне было он тех пацанов бы как-нибудь. Ну-ка, дайте-ка разочек жахнуть потому. Ага, понятно, он тупой слишком. Они просто здесь не просто так. Они здесь, ну, как бы на случай, если у меня энергия кончится. Это я уже и так понял. Блядь, дотягиваюсь. Блядь, и как быть? Те пацаны на меня вообще не, никак не, не, не обращают внимания. Блядь. Ну-ка, иди сюда, жестянка Не полетит, разве? Тварь ну, Ладно, давайте попробуем Как-нибудь из-под низу, наверное не знаю. Блин, а как залезть-то? Стрелять я из пистолета своего не могу Потому что он те Гаврики, блядь, это самое Как это сказать-то? Не реагирует на меня Да куда ты поплыл? А сколько времени? Блядь, 51 минута Нифига себе время летит Я в шоке так, ладно, пацаны, я здесь. Пацаны, я здесь. Обратите на меня внимание. Обрати на меня внимание, жестянка ты летающая. Блин, я ее даже ударить не успел. Так, на, короче. Давайте еще один потом потратим. Так уж и быть. И еще один. Нет, не успею ее ударить. Е, взорвется. Эх, не попал. Попытка была неплохая. Так, теперь надо подумать, как восстановить мой заряд удар. Так, ладно. Будем сейчас пытаться пробовать, смотреть. А чё? Я не хочу вас своими простыми бе бегать. Так. чё -то диалог, блядь, не пропустил, представляете? Но как бы показал, что здесь имеет способ как-то обслужить подвижность под потолком оборудования. Теперь слушаем. Служивать подвешенная под потолком оборуд и э, все что ли блять а, а это никак активировать активы, ничего нельзя блять вот и... по этим куйням лазить я как-то ну не очень горю желанием я уже тут столько раз упал что боже так ладно давайте подхилимся хранимся как же эта штука ну блядь, это же можно как-то запустить Запускай блять ладно я понял вот эта штука судя по всему Может, зацепишься? нет не хочешь никак точно а было бы неплохо ладно но парочку то я может быть и запущу а дальше так. Дальше что я так просто не пролезу. Ну, хорошо. О, сработало. Как красиво бассейн засветится. Обращаю ваше внимание. Нестандартное воздействие на оборудование вызвало срабатывание ремонтного алгоритма. Черт, снова пчелы. Это было бы, кстати, это было бы очень даже хорошо. А что я не знаю, как до да, остальных, да, пчел ты вылазит, это понятно. А better, как же... вы мне скажете туда пробраться дальше? Может присесть на какая-то? Ч он А, корок взялся. Ах, ж... А как? как у вы... меня? О, о! Отлично. Так, ну что меня пока не трогает? Здесь мы присядочку. Так. Для осталось 5 дней. 5 дней уже показывают. Представляете? Своего рода маленький парк. Блин, а ч я сразу с додумался, что можно присесть, Ну вообще, судя по всему, как-то можно было, наверное, крутить, вертеть и так далее и тому подобное. Возможно. Но, как вы видите, да, нашелся немножко другой вариант это же... Отлично, мы эти два точно запустим До заполнения осталось один день А вот один день можно было бы перекурить Но судя по всему мы очень спешим Осталось ускорить последний Осталось остаться без патронов для большего комфорта Вот видите, игра подразумевала, что я буду стрелять Это только дня До заполнения осталось 10 секунд Отлично Я туда я спускаться боюсь источиться Кругом приятная глазу иллюминация и милые сердцу своего рода романтика если не убить. как меня сначала пчел победите только потом я уже смогу только не убейте меня а чё пчел надо убить реально? Блин Я уже уже знаю один способ Он не очень быстрый, но рабочий Заполнение завершено Пожалуйста, Лично? Как раз уже золотим себе Можно я сначала Я уже забрал клуб. Как-нибудь в другой раз Где здесь выход? Внизу имеются ворота, ведущая к лифтовым кабинам а, вижу. Кстати, хороший выход. Но также можно через эту слизь обратно вернуться. Ну, давайте уже через. Как бы как нам предлагает игра, так и пойдем. Я бы, кстати, уже я бы, кстати, сразу же не задумываясь бы следующую колба у Как спуститься? Ступени вниз не вижу Поехали, где Ладно, ну я понял. Быстрее будет через водичку. Здесь спуститься. Вот сюда жалко с чертежами обидно, конечно, получается Да, если так подразумевать ух ты, мне что-то такой вот в поезд начал падать Аж со, со 120 до 60 упал, представляете Так вот, обидно насчет этого самого Обидно за чертежи Ага Движение, ну давай чем меня сейчас просто развернут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 Блин, хороший разговор, мне понравилось Значит, как раз-таки перфекционизм и так далее Очень даже зашло Так, смотрите, мы сюда, конечно, быстро добрались Но мы бы и пешком быстро бы добрались Но пропустили бы, к сожалению, интересный диалог Давайте вставим сюда капсулу А чё? Чего? Принесите колбу из Алько А куда я вставлять? а, -а, -а, -а понял Засияло деревце, красиво излучает, глаза радуются. Началась подготовительная фаза генерации электроэнергии. Так, осталось еще три колба, но на этом мы закончим. Здесь, здесь, кстати, комната сохранения я не помню, поэтому пойдем в ту, в которой я помню. Все просто. А что еще бы хотел сказать? Прикольные лифты, жалко, что ими воспользоваться можно... Я думал, не можно воспользоваться только в один конец, но стоило привести сюда лифт и уже не один конец. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте пальцы в игры для обзоров. Не знаю, последний ли это ролик такого формата именно вот этой версии или нет. Посмотрим, возможно, следующий будет крайний. И уже пойдем с официальной версии, потому что чертежей нету, ничего нету, пропускаются какие-то моменты, есть баги, естественно. Поэтому посмотрим. Дальше будет вид. А вам спасибо за просмотр, за подписку, за комментарии. Всем пока.